коллеги, всем привет сегодня у нас быстренькая, сроченькая покраска Мерседеса человек приехал с Германии по делам в Киев на пару дней, нужно сделать ему бампера и там царапки, ну царапки уже сделали а по бамперам бампера в такой момент есть стандартный цвет и разные варианты задний бампер у него был украшенный сильно черный а стандартный цвет смотрим, сильно светлый ну светлее чем чем нужно и это плюс синий вот плюс синий как раз туда, нам нужно на бамперах не ленитесь, сделайте выкрасы если работаете с колористом, обязательно просите выкраску, чтобы можно было сделать свою и приложиться и в процессе откраса тоже делайте выкраски, сейчас уходим в камеру там у меня висят два бампера, задний просто перекрас передний сносили из-за сколов я покажу, где я повешу выкраску чтобы она была максимально соответствовала тому, как мы именно красим, чтобы прийти и на кузове проверить эффектность слоя я выкраску наклеиваю в таком месте, где я буду прокрашивать и выкраска примерно будет прокрашиваться так же, как весь элемент чтобы сравнить потом пойти к машине посмотреть как получается когда красишь выкраску в руках на подставке ну все равно чуть-чуть не тот эффект получается либо ну все равно проходы-то короткие хоть и полным факелом я делаю по зерну то, по количеству зерна то а вот оттенок макротой слоя все-таки вот так вот именно на 300% просматривается. На выкрасках иногда результат хуже, чем вот в живую, когда красишь полноценно. Обдуваем все антистатиком. Со всех щелей бампера пластиковые. Надо попродувать. Красочка у нас готова. Окрашиваем в полтора слоя без межслоек, тонкими припыльными слоями. смотрим что мы все укрыли полосы не видно теперь раскладываем эффект сейчас я еще сверху гляну раскладываем эффектный слой сразу это вода. Все, сушка, снимаем выкраску и идем к машине. Пластик все равно по цвету будет отличаться. Он будет чуть-чуть темнее скорее всего в этом цвете. Ну, По крайней мере мы точно уверены, что выкраска на металле будет соответствовать металлу, когда мы все проверим. Меня интересует к капоту сейчас и к заднему крылу собой берем обезжирку для того чтобы смотреть на воду это надо сольвент брать ну отлично вы знаете я покрыло так бы зафигачил То есть для бамперов будет отлично проверим еще тут заливаем смотрим хорошо не знаю как вам через камеру видно да может быть, крыло в стык, к примеру, я так не красил. Куда-то... Вот, нужно, нужен, чтобы доработал чуть-чуть. Но бампера будут отлично. Сушим выкраску, заносим в камеру туда же, вешаем и лачимся. И обязательно подписываем, какая это была краска, кто ее нам сделал. Ну, В моем случае это будет написано, что какой, какая дата какой вариант и что это было сделано именно в камере. Я обязательно у себя подписываю отдельно выкраски, что в камере сделано, что э, на планке. Так, бампера высохли. Краска на бамперах высохла. Обдуваем антистатиком. Потому что пластик заряжается статикой, даже просто когда на него воздействует поток воздуха. И дабы минимизировать количество сарин, которые могут быть на элементе, лучше его обдувать между каждыми этапами. Хуже ему от этого не будет. Это интересный прикол. Я пистолетом пользуюсь уже третий месяц. У меня до сих пор полный заряд. Я не пользуюсь просто фонарем. Очень доволен приобретением. Сергей, спасибо огромное. Этот человек делает нам этот инструмент на заказ. Просто именно царский ствол. Как я раньше без него работал, я не понимаю. Лачимся. Первый тонкий от ультрахэса положен. Так, нам нужна крупная растянутая мерсевская шагрень. 2,5, 2, 2 1,7. И поехали. Начинаем с торцов. Еще один такой жизненный лайфхак: после лакировки вторым проходом парктроников кладите их горизонтально, тогда на боку не будет капельки натёкшей. Все, идем моем ствол и включаем сушку. Сейчас только проверим, чтобы нигде микрократерков не образовалось на таких видных поверхностях, потому что бывает иногда где-то какой-то ублюдок останется. Или появится. Но это лучше просматривать через межслойку, как пройдет по времени. Тогда и принимать решение надо капать или не надо. Жарко капец, лак сохнет на лету просто. Мерседес готов, все закончено. Что я хотел, собственно, в этом-то видосе показать? делайте выкрасы вместе с пластиковыми элементами для того, чтобы можно было первое, хорошо контролировать что оно из себя представляет потому что вот выкрас подбирали такое, которое будет лучше в цвет кузова именно по тону своему но все равно бампера ушли в темную часть красил я выкраску вместе с бампером для чего нужно? если вдруг клиент Задает вопрос, а почему так получается, что вот мне бампер выпадает по цвету? Так, блин, держись. Как тебя положить? То есть сделайте выкраску, положите ее на кузов и скажите, ну вот дело вас вместе, пластик всегда куда-то утаскивает цвет. Всегда. А тем более еще и под разными углами. Ух, отсюда вообще прям сильно. А присаживаешься гораздо лучше. Задний бампер у него был крашеный сильно черный. А стандартный цвет, смотрим, сильно светлый. Парктроники красились вместе. Вообще из бампера не вынимались. Смотря с какой стороны подходить, они вообще зеленые. То есть бампер уходит в фиолетовое, парктроники в зеленое. Все, что содержит в себе зерно металлика, Будет на пластике разворачиваться. Так работает статика. Как бы мы антистатическим пистолетом не проходили, все равно оно вот так вот работает. Вот он наглядный пример. Поэтому не пугайтесь, не переживайте. Просто делайте контрольные тесты на металле. И пусть они у вас остаются. Это вам будет как ориентир на будущее. И записывайте, то, допустим, это мои сливы. Записывайте, кто вам подбирал, когда. Чтобы прийти к с Выкорской и сказать, там, Петя, тогда-то, тогда-то вот такую сливал. Налей мне еще, пожалуйста, и не будет проблем. Я желаю всем удачи. Пока.